Всем привет! С вами программа «Мой формат». Я – Элина. Я – Макс. Мы продолжаем наше путешествие по России вместе с Русским географическим обществом. Дорога привела нас в камский заповедник. Он находится в Татарстане, недалеко от Казани. Сегодня мы пойдем по заповедным тропам. Оставайтесь с нами, и вы увидите много интересного. Давай перекусим. У меня в машине есть все, чтобы сделать отличный шашлык. И сейчас соберем дрова для углей. Максим, нельзя. Это же заповедник. Он создан, чтобы сохранить природу нетронутой. Елина, лес большой, а мы маленькие. Что может случиться от одного мандала? Максим, мы приехали не на пикник. Лучше полюбуйся, какой вокруг наш красивый лес. На земле не так много мест где сохранилась живая природа. Камский заповедник – один из таких прекрасных уголков России. камский заповедник располагается в двух районах Татарстана и занимает 10 тысяч гектаров. Он состоит из Сараловского и Раивского участков. Они удалены друг от друга на 100 километров. Заповеднику насчитывается почти 60 лет. Здесь сохраняется уникальная природа лесных и лесостепных экосистем Среднего Поволжья. Какой красивый лес! Тут красиво, как в сказке! Это не просто лес, это Дендросад. Его история началась почти 100 лет назад. Знаю, это как зоопарк для растений. Таких растений в обычном лесу не встретишь. Этот дендросад самый большой в Татарстане. Его площадь больше 3,5 гектаров. Волжский Камский заповедник славится красотой своего дендросада. Летом тут свежо, а осенью получают самые яркие фотографии. Осторожно, здесь можно встретить диких зверей. Конечно, но звери вряд ли выйдут к нам. Они очень боятся человека. Я даже не думаю, что такая красота можно находиться недалеко от большого города. Заповедник – это земля, которая находится под охраной закона. Разве тебя не учили, нужно любить и оберегать природу. Я люблю природу. Идем, нам сейчас расскажут, как правильно путешествовать в заповедных лесах. Максим, познакомимся. Это эколог Евгений Васильевич Прохоров. Он наблюдает за жизнью заповедника, изготавливает чучело для музея. Если вы не боитесь комаров, муравьев и пауков, подобро добро пожаловать на экскурсию. Евгений Васильевич, расскажи, как определить свежесть следа? Следы, если они оставлены зимой, можно потрогать. Если он жесткий, значит старый след, он уже замерз. А если он мягкий, рассыпается во все стороны, значит зверь прошел совсем недавно. Совершенно случайно мы попали на следы, ославленные бобрами. Это следы зубов на деревьях и тропат до водоема. Вот по этой дорожке ходил бобр. Он поднимался из воды и натоптал большую тропу. Вы когда-нибудь видели настоящую фотоловушку? Я думаю, что она, как мультики, похожа на ружье с объективом. А на деле оказалась маленькая коробочка со встроенным фотоаппаратом. Кадры с такой ловушки удивительные. Простая и настоящая жизнь диких животных. Ведь фотоаппарат реагирует на тепловые движения. В заповеднике очень много растений, которые практически не встречаются в нашей повседневной жизни нет, смотри, какое растение. Можно его сорвать? Макс, даже не думай. Это редкое растение. Оно занесено в Красную книгу. На территории заповедника растут более двух 2000 растений. 12 из них охраняются государством. Символ заповедника – орлан, белохвост. Это что за животное? Это не животное. Это птица, хищник. В парке есть специальное место, которого можно понаблюдать за их полетом, а также увидеть чаек, коршунов и других птиц. Евгений Васильевич, я знаю, что вы даже снимали видео про гнезд птиц, как они росли, птенцы, это правда? Птенцы у орланов-белохвостов появляются в начале апреля, но что самое удивительное, первые яйца они откладывают очень рано. Вообще, очень много интересного открыла нам камера в гнезде орланов. Когда они приносят рыбу в начале апреля птенцам, нет ни одного места, казалось бы, где ее можно поймать. Все водохранилище сковано толстым слоем льда. Где они ее находят, вот эта загадка. Илина, хочешь, я тебя обрадую? Конечно, Макс. Здесь в заповеднике есть музей. Здорово, ты знаешь, что мне нравится. Познакомиться с заповедником можно, и не попадая в лес. В заповеднике вы ничего не увидите, потому что животные ведут в основном ночной образ жизни, и они заметят вас гораздо раньше и спрячутся. Музей природы Волжко-Камского заповедника создали в 60-х годах прошлого века. Здесь можно увидеть более 50 характерных обитателей заповедника. Это довольно необычный музей. Кажется, что чучел вот-вот оживут и накинутся на свою жертву. Мурашки бегут по коже. Технологии изготовления чучел бывают разными. Это кропотливая и трудоемкая работа, требующая внимательности и ловкости рук. Мне кажется, что эти деревья должны расти вето за океаном в другой стране, а оно вот здесь. Максим, ты только представь, что эти деревья старше тебя в 15 раз. Да ладно. Круто. Самый легкий метод определить возраст дерева и измерить его диаметр. Чем он больше, чем старше дерево. Вот еще одна достопримечательность заповедника Раивское озеро. Смотри, как тут красиво! Живая природа самый талантливый художник. Берега окружены вековыми елями. Здесь просто великолепные закаты и рассветы. Раивский монастырь часто посещается туристами природа здесь действительно божественна, чистая и прекрасна. О, Элина, смотри, лягушка! А почему здесь так тихо? И они не квакают. О, это очень загадочный факт. Существует легенда, что лягушачьи песни мешали монахам молиться. И они попросили, чтобы лягушки замолчали. И? И они молчат до сих пор. Mm -hmm. На природе хорошо. От большого количества чистого воздуха хочется прилечь и отдохнуть. Кстати, здесь есть небольшая гостиница. Так что любой желающий может посетить заповедные леса и на семинаре узнать, как правильно охранять природу. Очень жаль, но наша программа подошла к концу. Мы не прощаемся с вами. Мы говорим вам до новых встреч. С вами была программа «Мой формат». Пока-пока!